Здравствуйте уважаемые друзья. В этом ролике, я испытаю новую кисть, заточенную под углом в 45 градусов. Вот я вам ее показываю. Ей буду пробовать рисовать обычный цветок, тюльпан. Краски, которые вы видите на палитре, были взяты без какой-либо системы, но все они прозрачные, кроме белил. Слева направо по часовой стрелке. Требяная зеленая, голубая ФЦ. Краплак красный прочный, краплак розовый прочный, индийская желтая, и белил титановые. Суть не в красках, а именно в кисти. Вот я показываю две кисти, которые будут использоваться в этюде с тюльпаном. Разбавитель у меня двойник. Это масло плюс лак в равных пропорциях. И вторая баночка просто у айспирид для промывания кисти, переходя, ну, чтобы переходить от светлой краски в темную и наоборот. Поверхность, на котором будет использована новая кисть, это тот холстик, который был изготовлен специально для учебных этюдов. Кто смотрел предыдущее видео, тот в курсе, как я их изготавливал. Итак, приступаю. Вот картинка с трепаном, с которой буду срисовывать. О самом рисунке рассказывать нечего, просто смотрите. Палитра видна с левой стороны и в какие краски макается кисть, тоже видно. В процессе буду говорить лишь о самой кисти. Как я ее чувствую? Первоначальная кисть была плоская. Это для общего контура цветка и обозначения лепестков. Когда была обозначена общая масса, я взял новую кисть полумягкую, основание которой заточено под 45 градусов. Я уже говорил. Эту кисть я считаю универсальной. В зависимости от положения ее по отношению к плоскости холста, она может проводить тонкую линию, накладывать сочный мазок, ставить точку. Еще раз, все зависит от поворота кисти. А поворот я старался делать по направлению лепестка-тюльпана или его прожилок. То есть, лепесток более крупная плоскость, чем прожилка. Значит, веду кисть всей плоскостью, создавая объем лепестка. В нужном месте, поворачиваю кисть, тем самым провожу тонкую линию прожилки, или рисунком на лепестке тюльпана. Вы знаете, мне проще описать создание сложной картины, чем свои действия в данном этюде. Просто смотрите и все поймете. Далее, когда я понял принцип работы с данной кистью, и бутон тюльпана был почти написан, то как у любого сдвинутого творческого человека, пошла другая мысль. Я же хотел всего лишь опробовать новую кисть, но краски остались, выбрасывать жалко. По композиции плоскость полотна не заполнена. Погнал ваять шедевр этюда дальше. Начал рисовать второй тюльпан, только захотелось написать цветок другого цвета и конфигурации. Я добавил две непрозрачные краски. Кадмии. Желтый и красный. Далее опять рассказывать нечего. Смотрите, все по тому же принципу, что и с первым тюльпаном. все. Вроде испытал новую кисть. Нет, не остановиться. Погнал рисовать еще один цветок. То же самое, что и два первых. Только опять другого э, строению формы и цвета. Короче, тут тоже рассказывать нечего. Просто смотрите. Если вы заметили, краски на палитре, почти не смешивались, а брались в чистом виде. И в цветках ложились в чистом виде, растушевываясь лишь на границах между собой. Лишь в конце, чтобы использовать краску с палитры, я записал фон, темным колером. Для этого, я макал кисть во все темные краски, в основе которой лежала голубая фц. Вывод. Кисть, заточенная под 45 градусов, очень хорошая, универсальная для многих живописных техник. На тюльпаны было затрачено примерно час работы. Такие краткосрочные этюды, очень полезны для оттачивания движения руки с кистью, с данной кистью, а также для понимания, как пишется форма цветка тюльпана. Но в итоге, суть данного этюда оказалась не в кисти, как я предполагал изначально. Когда я почти дорисовал уже не тюльпан, а букетик, кто вспомнил. Это любимые цветы моей любимой женщины. А эта женщина, жена, уже который раз просит нарисовать меня картину с тюльпанами. Но как любящий муж, мне все время некогда заниматься такой фигней, для человека, который поймет и простит. Сложные картины для друзей, это пожалуйста, а жена подождет. Ну ладно, хоть и с тюльпанами набросал. Подарю ей, обрадуется, если не посмотрит ролик, а если посмотрит, поймет, отмазался, обидится и опять простит, потому что любит. Друзья, всем творческих удач и до новых встреч.